работа с отделом продаж что это такое есть два момента первое допустим у вас уже есть отдел продаж и вы хотите улучшить его что это значит например вы находитесь на каком-то новом этапе развития бизнеса когда вы хотите себя систематизировать конверизировать ну вот, идете уже прямо к зарабатыванию больших денег да? В этот момент нужна система, для того, чтобы менеджер, который приходит на работу, он понимал, что он должен делать, как, кто его начальник и, и, так далее, и так далее. Если таких моментов у вас нет в компании, если он не знает, какой у него план, какая система мотивации, если она его не мотивирует, вот тогда мы идем к вам. Например, заходим мы в компанию, 10 менеджеров работают и делают они оборотом миллион долларов в США пропустив их через нашу систему обучения пошагово системно внедрив им скрипты продаж поработав с каждым по его личной мотивации переделав систему мотивации такую которая его вдохновляет делать он не с подпалки или там вообще не неинтересно а вот вдохновляет Проработав все, показав, как делать на примере, проработав с ним его звонки, убрав какие-то ляпы, взяв лучше, взять лучшие друг у друга элементы, которые продают. Таким образом, можно вырасти от 30 до 400, а то и больше процентов, улучшить эффективность отдела продаж. Если это новое, мы можем набрать отдел такой и провести аналогично по, по этому пути. Путь занимает в среднем 3-5 месяцев. Есть клиенты, с которыми мы работаем там, в течение год, несколько лет, когда мы просто ведем, клиент не заморачивается, мы ведем на постоянке отдел продаж. Если правильно, ну, если взять, посчитать, ну, допустим, делает компания миллион гривен, оборота. И те деньги, которые нам оплачиваются, они отбиваются зачастую в первый же месяц, второй месяц, когда продажа вырастает на 50-100%.